Андрея Тиминтиева была домашняя. Прочитает это? Андрей Марчев. И мне бы очень хотелось пригласить вместе с Андреем Марчевым его отца Сергея Марчева, журналиста. Андрей. Здравствуйте. Я пошлюсь к говорению Андрея Тиминтиева была домашняя, описывающая ужасы.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 Много лет, как кончилась война, Много лет, как все пришли назад, Кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село Мальчиков без усов не пришло. Раз в село прислали по весне Фильм документальный о войне, Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской Разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг И пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей кричали земляки, Алексей просили, да беги. Кадр сменился. Сын остался жить, просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешина, Сынок, Словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось кино. Все ждала, вот-вот сейчас в окно Посреди тревожной тишины постучится сын своей. С Здравствуйте, ветераны. Одеты, школьники. Меня зовут Сергей Арчаков, я журналист федеральных изданий, вечерняя Москва, Комсомольская Правда и ряда других. Я много работал и много выпускал специальных выпусков, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе Сталинградской битве. Общаясь с такими потрясающими журналистами, как Дмитрий Стешин, Виктор Баранец, Александр Коц и с другими потрясающими военкорами, получаешь от них невероятные факты, информацию, которая почему-то, по какой-то удивительной случайности, малодоступна людям. Мы все знаем некоторые цифры про Сталинград, что 2 миллиона человек погибло. Про то, что средняя длительность жизни человека во время Сталинградского сражения составляла 15 минут. Такие сильные бои, упорные были. Но мало кто знает те факты, которые не, под... не преподают почему-то в школах. Об этом говорят некоторые СМИ, но это тоже капля в море. Это нужно говорить всем Великая Отечественная война началась не со стороны гитлеровской Германии. Великая Отечественная война и ее кульминационный момент Сталинградская битва, все это началось усилиями всей Европы. Кому-то Гитлер обещал территории бывшей Волжской Булгарии, кому-то он обещал территории теплого, богатого Дона, кому-то обещал территории Украины, кому-то ничего не обещал, просто сказал фаз. И они пошли смело выполнять команды своего начальника. Вся Европа, все страны Европы воевали против Советского Союза. И сегодня эта история повторяется. Есть другой удивительный факт. Когда в 1945 году, в декабре, советские войска уже заняли территорию Европы, подходили к Берлину, в период с декабря по май был составлен Черчиллем премьер министра Великобритании и Рузвельтом, президентом США, план, который назывался «Немыслимое». План состоял в том, чтобы растянувшиеся по всей территории Европы советские войска одним махом, поскольку оружия было очень много, плененных фашистов было тоже много, которые находились в специальных лагерях, всех их вывести, дать им оружие и ударить и разгромить растянувшиеся по всей территории советские войска. План назывался немыслимое, И это после того, как мы с ними были союзниками, после того, как они едва открыли второй фронт и заверяли нас своей дружбой. На самом деле их интересовало совсем, совсем другое. Есть и другой факт, что США хотели в 1945 году в мае применить ядерное оружие, которое у них уже было против Советского Союза. Но благодаря тому, что наши военачальники грамотно передислоцировали советские войска, все это не произошло. Не произошло. Я хотел вам еще, знаете, что сказать? Великая Отечественная война – это битва не только солдата на солдата, не только битва военной техники против военной техники. Это также битва экономик, это битва менталитета русского советского человека против европейского. Уж извините. Поскольку я не могу сказать фашист Они все воевали против нас И это также битва идеологии. И сегодня тоже мы понимаем Что идеология решает все Информационное пространство В котором мы живем Очень сильно испорчено Некоторыми людьми Которые живут на зарплатах От США, от Великобритании, от Германии И так далее, от всей Европы Мы очень стараемся Создать нужное, правильное Наше совестливое Искреннее и справедливое информационное пространство Одна из ключевых черт Русского человека Это справедливость Это одна из самых сильных черт Нашего миропонимания да? И я абсолютно убежден Что именно сила справедливости Поможет нам вновь преодолеть Пройти Победить и добиться Справедливости Справедливости добиться Я поздравляю всех с победой Ровно 80 лет назад советские войска одержали сокрушительную, разгромную для фашистов победу в Сталинграде, переломив весь ход этой жесточайшей битвы. Надеюсь, ничего этого не повторится вновь, но если что, как говорят наши ребята, журналисты, и не только журналисты, и военные, если что, мы повторим. Ура! Ага, сын.